Сорт томата Тайна. Красивейшие по красоте томаты. У них такого зеленого цвета. И по, всему, по всей поверхности расположены такие прерывистые красные и оранжевые штрихи. Вообще шикарный по красоте и по вкусу сорт. Это очень редкий сорт томатов. Он среднепоздний, высокорослый. Кусты могут достигать высоту до двух метров. Плоды имеют массу от 130 до 300 грамм. Эти плоды замечательны для употребления в свежем виде, в салатах, вообще шикарные. В разрезе томат четырехкамерный, красивое розовое пятно посредине. Очень сочный и очень сладкий сорт томата. Его можно выращивать и в открытом грунте, и в теплицах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео обзоры.